иным углом зрения. Вова возвращался домой не один, а в компании трех приятелей. Когда хулиганы, которые были года на три старше мальчиков, начали задираться, Вовины приятели быстро ретировались. И только Вова, растерявшись, стоял столбом. К чести его приятелей, надо сказать, что они не бросили друга, а обратились за помощью к взрослым, при виде которых Хулиганы дали стрекача. Почему? Трое мальчиков среагировали на опасную ситуацию быстро и адекватно, и только один Вова с ней не справился. Может он вообще растяпая розиня или неспортивный, неуклюжий ребенок, который не в состоянии пробежать и 20 метров? Вовсе нет. В привычной обстановке Вова ведет себя сообразно обстоятельствам. Ловкость, концентрация, внимания – все у него в норме. Но впервые оказавшись на улице без мамы и бабушки, Вова почувствовал себя абсолютно беззащитным и не смог быстро сориентироваться. Хотя ребята кричали ему, бежим, чего же ты стоишь? Интересное вот какое обстоятельство. Чем позже ребенок выходит в свободное плавание, тем более серьезные опасности его подстерегают. Если бы Вова уже лет 8-9 гулял один, он бы непременно столкнулся с забияками и хулиганами. Такие есть практически в каждом дворе, но эти столкновения носили бы гораздо более невинный характер. И к 13 годам мальчик бы уже научился реагировать на них адекватно. Конечно, мы не призываем к тому, чтобы дети росли как сорная трава. Решая вопрос о дозе самостоятельности, надо учитывать возраст, индивидуальные особенности, традиции, место, где живет ребенок. Например, Трехлетнего ребенка надо крепко держать за руку, переводя через дорогу. А девятилетний уже может решить эту задачу самостоятельно. Десятилетний подросток вполне в состоянии проехать куда-то на трамвае, автобусе, троллейбусе. Безусловно, ребенка нельзя отпускать в свободное плавание без подготовки. Обычно родители. В деталях объясняют, как бы проговаривают новую ситуацию. А знаете, что полезно сделать, как говорят психологи, для закрепления словесно-образной связи? Ту же самую ситуацию проиграть. Можно с куклами, можно в живом плане. Это уже термин не психологический, а театральный. Лучше один раз проиграть, чем десять проговорить. Справедливости ради надо сказать, что наша педагогика относится к гиперопеке весьма отрицательно. Да, дошкольное учреждение стимулирует нас как можно раньше приучать ребенка самостоятельно одеваться, есть, пользоваться горшком, шнуровать ботинки. Часто это приучение сопряжено со страшной нервотрепкой, родительскими криками, детскими слезами. Самое обидное здесь что масса энергии тратится в сущности на ерунду. Все, абсолютно все люди, кроме умственно отсталых, в степени идиотии, рано или поздно приучаются не делать штаны и одеваться, и самостоятельно есть. Родители же, как спринтеры, полностью выкладываются на первой стометровке, приучая ребенка к физической самостоятельности. И у них не хватает сил на то, чтобы приучить его к самостоятельности интеллектуальной и волевой, научить делать осмысленный выбор. Проблема выбора возникает, как правило, тогда, когда настает пора задуматься о выборе жизненного пути, профессии. И люди очень возмущаются, когда ребенок пожимает плечами и говорит, «Не знаю, мне все равно, ничего не хочется». А чем тут возмущаться? Разве его научили выбирать? Ведь что часто слышит ребенок? Ешь, что дают, я кому сказала, делай то-то, делай так-то, иди туда-то. А если ребенок хочет чего-то другого, его быстро окорачивают: не капризничай, нет такого слова хочу, ешь какой привереда. Подавляя волю ребенка по мелочам, мы почему-то потом требуем, чтобы он проявил ее в главном. То есть опять-таки выталкиваем на жизненную сцену. Без единой репетиции, да еще хотим, чтобы он блестяще справился с ролью. Абсурд? Мы уверены, что приучать детей к самостоятельному выбору гораздо важнее, чем к ложке или к горшку. Разве трудно спросить малыша, что он хочет на ужин – кашу, творог или оладушки? Какие колготки ему сегодня хочется надеть – синие или красные? Где он сегодня хочет погулять – в скверике или на горке? Только это обязательно должен быть реальный выбор, а не фиктивный, когда вы заранее запланировали желаемый для вас ответ. Другая крайность, особенно распространенная в кругах интеллигенции – предоставлять ребенку полную свободу выбора, в том числе и выбора не по посильного, не по возрасту. Строится это свободная педагогика, так ее называют, на расхожих либеральных мифах. Ребенок лучше знает, что ему нужно, дети мудрее нас и тому подобное. В результате этих благоглупостей ребенок, который лучше знает, что ему нужно, либо целыми днями смотрит телевизор, а если читает, то одни комиксы, либо с малолетства толчется среди взрослых и вырастает резонером и снобом, усваивая лишь форму, лишь оболочку культуры. с говорили короба устало вздохнет наш зритель. А выводы выводы сухой остаток, и правда, пора закругляться. А вывод наш таков: равновесие. На одной чаше весов написано права, на другой обязанности. Если на одну чашу положили новую гирьку, не забудьте восстановить равновесие, бросив соответствующую гирьку, и на другую. А то нередко. Расширение прав ребенка, а без этого все равно не обойтись, почему-то не связывается с увеличением обязанностей. В результате вырастает тиран-неумейка, своенравный и инфантильный. Если же постоянно перевешивает чаша обязанностей, вы можете получить забитое покорное существо, не кроткое, то есть свою волю смиряющее, а именно покорное – то есть своей воли не имеющие. А хочется, чтобы вырос не тиран и не раб, а нормальный, свободный человек. Ведь правда, важен сам принцип динамического равновесия. Один из немногих принципов, которыми, на наш взгляд, не стоит поступаться. Ну а теперь мы переходим ко второй части нашей программы которая, как вы помните, называется «Блиц-педагогика». Спрашивает Ольга из Москвы. У нас в семье трое сыновей. 24 года, 22 и 10 лет. Конечно, мы хотели дочку. Ну и сыновьям были рады. Близкие сейчас мне говорят, что младший сын, больше себя ощущает девочкой, играет в куклы, интересуется женской одеждой, мечтает о девчачьих радостях. Он очень добрый, ласковый и немного замкнутый. Скажите, это у него пройдет или как помочь ребенку? Вот я хочу сказать, что я тоже сталкивалась с такими случаями. Это не всегда, конечно, но бывает так, что... Мама хотела девочку, рождается мальчик, и вот как-то это ее желание отражается на поведении ребенка. Даже иногда бывает, что приходит на прием ребенок и на просьбу выбрать куклу, которая ему понравится, выбирает куклу девочки и говорит за нее, ну фактически себя отождествляя, мальчик с девочкой. Это очень редко бывает, но бывает. И э, если, если ребенку 10 лет, э, конечно, в общем-то, э, стоит насторожиться. Я думаю, что стоит его показать специалисту, ну, начать с психолога. Э, надо стараться как-то приобщать его к каким-то мужским делам, мужским занятиям, постараться отдать э, в какую-то спортивную секцию. Но я думаю, что лучше, может быть, сначала не в командный какой-то спорт, а в индивидуальное что-то. Ну, в общем, приглядеться к тому, какие у него интересы, кроме игры в куклы. Все-таки в 10 лет должны быть еще какие-то интересы. И вот основываясь на этих интересах, стараться способствовать развитию в нем мужественности. Следующий вопрос. Елена из Москвы. Моя дочка, как и я, всегда была отличницей. Мы с ней заранее проходили программу. Она трудилась, старалась, даже в каникулы. Больше всего дочь любила историю. А сейчас она в старших классах. Я уже не могу с ней проходить все предметы. Да и она сама меня отталкивает. А получает одни тройки. И даже по истории. Нервная стала. Чем я могу помочь дочери? Ну вот, мне кажется... Этот вопрос как раз э, иллюстрирует то, о чем я говорила в начале программы. Это была яркая гиперопека, потому что все-таки достаточно долго все уроки проходить с ребенком. Не надо, надо стараться поскорее перейти на такой режим, что ребенок делает, вы ему объясняете что-то непонятное, и потом можете ну, на каких-то... Этапах контролировать, но не нависать над ним. И мне кажется, что еще тут очень важно в этом возрасте, вот, о котором идет речь, понять, на что ставить в дальнейшем. Поскольку, когда ребенку интересно, у него получается что-то, то ему и, ну, и хочется этим заниматься, так и многие взрослые люди. Вот неинтересная работа или трудно слишком. И у человека опускаются руки. Нина из Ростова интересуется. Мою дочку назначили старосты класса. Но мать прежней старосты поймала дочь на улице и в резкой форме, оскорбляя ребенка, предъявила ей претензии, что она неправильно распределяет дежурство и необъективно относится к своей предшественнице на месте старосты, то есть к ее дочке. Мой ребенок рыдал целый день, пока я не пришла с работы. Я никогда не влезала в детские ссоры. Как же поступить сейчас? Ну, мне кажется, что лучше постараться не усугублять конфликт, объяснить девочке, что вот, видимо, та девочка очень переживает, и мама встала на ее сторону. Вот, постараться убедить ее не обижаться успокоить, ну и не сводить счета с этой девочкой. Может быть, если им кажется, что она придирается, но ну может немножко более лояльно пытаться к ней отнестись, особенно на первых порах.